Эта игра относится к жанру выживания, где нам предстоит выживать на бесплодной планете, добывать всякие ресурсы, делать из них что-то полезное, что-то бесполезное. И вот, я решил скачать данную игру и проверить, что там вышло, какое-либо обновление. И я увидел то, что добавились какие-то каменные крабы, которые будут тебя атаковать, если перевести весь этот текст, можно понять. А, вот также появились какие-то таблички что-то еще машина вроде бы еще появилась какая-то поэтому давайте чекнем начнем с обычного задания назовем нашего кота мату пускай будет так да, не знаю почему фиолетовый цвет как всегда и рыжий котик почему бы и нет 33 дня но ну, это, это, это это это ладно это нормально Думал, 29 хотя попадется. Так, мы появились. А, надеюсь все ящики с припасами, это я знаю. Ну и где они? Первые ящики я вижу. Ручками, ручками ломаем. И второй тоже. Все. осталось все только поставить, построить, поставить, не знаю. И генератор пускай тут будет. Так, добываем лед, он нам, надеюсь, пригодится. Дерево тоже нам пригодится, чтобы питать наш генератор. Так, э -э, растения нам тоже, в принципе, в кайф, чтобы еду себе делать. Ну и, конечно же, как же без металлома. Ведь именно с помощью него мы можем сделать себе лопату и уже добывать руду. Так, давай еще лед добудем, не знаю зачем, пускай у нас будет, мы можем... Воду скрафтить и хоть как-то питаться, если уж вообще еды не будет. Ну, в принципе, в принципе, карта местность мне попалась довольно-таки нормальная. Но как-то ресурсов не так уж и много, особенно этой растений. Ну, давай-давай-давай. Ручками, ручками! Ручками ломаем растения, металлом тоже ручками добываем. Что только не делаем. Так, лед тоже. Еще вот тут-тут. Далеко от базы главное не отходить, а то это заблудимся и и все и как бы да и не будет больше нашего котика. Так вот наша база, так близко была, а я и не заметил. Все. Так, можем скрафтить себе уже еду и лопату. Зачем табличка, я не знаю. Пускай останется тут в крафте. Может, я попозже скрафчу. Там, этот, там в обновлении написано то, что в табличке какое-то сердечко. Может, может, может, типа это пункт возрождения кодика. Это было бы прикольно. Ладно. Так, лопата у нас есть, давайте добудем руду, пока у нас в шлюзе кислород наполняется мы добудем руду ну, в принципе игра прикольная камни нам тоже надо добывать сейчас мы их добудем вот такие вот маленькие а эти большие надо дрелью если я так понимаю если я помню конечно же то я давно в эту игру вообще не играл ну и как давно я в не играл какая же ностальгия хорошо что я вернулся еще и записал про это ролик еще и выложу это на свой канал еще и, может быть, соберу пару десятков просмотров. Да. Давайте возвратимся на базу. И, и скрафтим себе печку, печку. И печка, да, мы сможем скрафтить плавильню. Я ее называю печку, не знаю почему. Да. Печка у нас скрафтилась. Давайте ее возьмем и поставим где-нибудь вот сюда вот но у нас у нас у нас у нас генератор кончается потом наполняем его и еще металлическую пластину крафтим с помощью руды это прикольно очень прикольно в принципе да одна металлическая пластина это круто это круто потому что с помощью нее мы уже можем что нибудь получше скрафтить например лабораторию для лаборатории нам нужны электроника а для электроники нам нужны провода. Давайте скрафтим провода и у нас не хватает железа. А мы берем железо и крафтим электронику. Также нам нужны еще одни провода еще одна электроника. еще два металлома и много пластин. Так. Выходим, нажимаем на F или вот сюда вот на фонарик и ищем, что нам нужно. А нам нужен металлолом. Так, где у нас металлолом? Я его где-то внизу. А, вот он. Вот он. Я его просто хотел добыть, но уже стемнело. Так, где еще? Где еще? Вот еще. Я так понимаю, вот эти вот крабы, которые были в обновлении, ну, в этом сообществе типа они они атакуют они враждебные мобы поэтому надеюсь мы на них не наткнемся все будет хорошо еще надо следить за энергией костюма поскольку у нас может и фонарик отключиться и мы не узнаем сколько у нас здоровья и если я помню что и на мини карту мы тоже не сможем посмотреть Ой, еще и лопата сломалась. о я видел там я видел, там артефакт, он нам очень нужен. Как раз мы крафтим лабораторию. Так. Давай еще тогда этот. Два дня уже прошло. Круто. 31 день остался. Типа целый месяц. Ну ладно, пускай будет так. Так, эм. А вроде бы на миникарту мы тоже можем зайти, если костюм разрядится. Давайте проверим. Вот у нас разряждается костюм. И.. 3, 2, 1, бац, и все отключается, да? Скафандр отключен. А на М... На М мы все-таки можем нажать. Типа, типа это как? Ну ладно. Ну ладно. Типа костюм разрядился, да и как бы навигатор тоже должен был разрядиться. Или это, не знаю, или это просто так специально сделано для новичков, чтобы они и так, и так не заблудились. Ну ладно, мы крафтим лабораторию. И ставим ее вот сюда. Вот. Но, но для лаборатории у нас не хватит электричества. Поэтому нам нужно крафтить быстро. Сейчас генератор еще один. А нам надо шестеренка. А шестеренка есть. И генератор просит еще одни пластины. А пластины невозможно, потому что у нас работает лаборатория. И она отнимает питание у печки, что очень плохо еще и еще и так. Серьезно? Ну ладно, ладно. Давайте тогда вот так вот сделаем. Что, и вот так вот, что ли? Нет. Ой. Погоди. -ка. А если я сломаю, артефакт тоже сломается, что ли? Я не знаю, как сделать так, чтобы питание распределилось. Вот эти же слюжи. слюжи स, ä, с, ä, шлюжи тоже отбирают питание. Шлюз, вот. Ну я ну, мое. ну как я тебе тогда скрафчу? А -а -а -а. Я просто боюсь сейчас этот, лабораторию убирать, потому что я боюсь, что артефакт, У блин, еще и кушать ты хочешь, а я и забыл. Артефакт сломается. Хотя, хотя, ладно, давайте. О, с артефактом выпал, круто. Так металлическая пластина. Сколько нам надо их? целых две все создаем ставим берем и тоже ставим и закидываем туда фрукты все и пошли добывать ресурсы да все пошли добывать ресурсы а нет пускай еще исследуется так, а еще и. Да, пошли давать ресурсы. Еще надо лопату скрафтить, поэтому надо найти опять-таки бревна и. И еще металл -лом. И где? А вот металлолом, и остается найти бревна. Бревна, бревна, бревна. Дерево. О, еще и этот. Электроника выпала, это редкость. Опа, как раз эти крабы. А ну-ка, а ну-ка. А как я его атакую? У меня лопаты нету. Э, краб. Он ушел отсюда, каменный крабушек. Крабушек ушел отсюда, я тебе сказал. Ну, иди сюда. И ушел. Так, мы не успеем добыть, нет? Он на нас нападет. Да -мо. Еще их двое, да ну. Что тут делать? Хотя бы это успеет добыть. Он успел. Да -мо, я все равно не смогу атаковать. типа. Да, у меня, у меня же нет лопаты. Как раз бревна, давай быстрее добывай. Сейчас пойдем скрафтим себе лопату и этому лопату еще один артефакт. Давай, давай, давай, давай, давай. Ага, не успел. Каменный краб. Пой, быстрей. Че он вообще тут разгулялся? Че ему делать? Ничего, что... ли? На нас нападать. Так, все, мы успеем добыть. Всё, пошлите домой. Артефакты у нас есть. Э, вечером есть что делать. Это артефакты закидывать. И остается только фонарик подрубать и искать, где дом. Искать, где дом. Мы далеко ушли. Да нет, вроде не так сильно. Ну, немного поисследовали карту. Вот. И узнали, что эти крабы атакуют. Так, давай еще крафти. Давай еще продолжим и еще следуйся. и открываем это. Так, так, так, так. И что еще крафтим это? Так, для этого нам нужно две балки шестеренка. Раз два. Ой, не хватит, серьезно. Тогда это отмени. И два. Все, так. Так, так, так, три шестеренки есть. А, и две балки. Две балки, давай мне две балки, пожалуйста. Балка, балка, палка, металлическая, металлическая балка, палка. Да, да. Типа, да, типа мы уже сможем скрафтить стройплощадку. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, не забывайте писать комментарии, поскольку ну, поскольку это важно. Я же все комментарии читаю и каждому отвечу. Да? Да. Всем удачи и всем пока-пока.